И вот давайте рассмотрим следующий момент, следующий очень важный момент в нашем вот этом фундаменте знаний или науки о семье, учения о семье. Это вопрос любви. В чем еще проявляется зрелость человека? Человека новой эпохи, человека, осознающего себя. Именно в понимании любви, в другом, более глубоком, более истинном понимании любви. Ведь большинство людей до сих пор видят в любви только чувства. Но кто-то к этому добавляет еще и говорит, что это состояние. То есть как-то немножко расширяет диапазон. Но то и другое, и чувство, и даже состояние, в действительности это очень маленькая толика самой любви. Это мельчайшая ее всего часть. Сама любовь во всем ее величии, во всем ее объеме ⁇ это величайшая космическая сущность. Это величайшая космическая энергия. Причем высокоразумная энергия. То есть это не просто энергия, инертная и так далее. Это высокоразумная энергия. Любовь – это величайшая космическая субстанция, высокоразумная, высокоинтеллектуальная. Вот ее как надо воспринимать. И она объемлет весь мир. Ее диапазон от и до, от микромира до макромира. От, если взять человеческую жизнь, от физиологического влечения до божественного состояния, восприятия космического состояния любви. То есть весь диапазон величайший. все наполнено любовью. Каждое проявление жизни без любви ничего существовать не может. Она присутствует, вот эта энергия в любви, присутствует во всем. Это не просто философия, это сама жизнь. Если вы будете так воспринимать любовь, то вы тогда открываете для себя вообще бесконечные возможности. Потому что в этом случае вы с ее помощью можете решать любые задачи. Любые задачи. Уберете из своей жизни много комплексов, заблуждений, сомнений. Все есть любовь. И вот когда человек воспринимает именно так эту энергию, еще учитывать, что она высокоразумная, то он с ней, соответственно, взаимодействует. Ведь с такой энергией... Осознавая ее так, вы можете взаимодействовать очень мудро. Вы можете приглашать Любовь в свою жизнь. Вы можете общаться с ней. Вы можете предлагать ей участвовать в тех или иных ваших делах. Это же живая, огромной мощности, разумная энергия. Приглашайте ее в свою жизнь. Конечно. Здесь все практики возьму. Но здесь просто даже общение с ней. Просто с... Уважаемые, вот один из простых таких приемов. Уважаемая Любовь, прости меня за то, что я столько лет не знал Твоей великой мощи, не понимал Твоей огромной возможности, не представлял Твоей сути. Сейчас я стал человеком осознанным. Я предлагаю тебе дружбу. Я открыт для тебя. Я предлагаю тебе свое пространство. Я приглашаю тебя в свою жизнь. Давай вместе творить здесь, на Земле, жизнь, радость, счастье. Я готова к наполнению тобой. Я готова к реализации тебя в этой жизни. Я готова дарить эту любовь всем, кто встретится на моем пути. Это экспромт. Каждый из вас может сказать свои слова. Главное, чтобы они были от души.